Всем огромный привет! На связи снова Анна Комлевская, ваш личный педагог по вокалу, автор канала «Вокальный дзен». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные полезные видео. А у меня для вас такая новость, вы знаете, что у меня достаточно много вокальных курсов на Юдеме, и это видео обращено ко всем студентам юдеме которые сейчас у меня занимаются и к будущим моим студентам. Итак, информация для студентов, наконец-то появился закрытый в инстаграм это наш вокальный клуб и я добавила в курс в первую часть курса информацию об этом клубе ссылочку как перейти название аккаунта вы переходите смотрите видео как все нужно делать переходите в аккаунт подаете запрос на подписку я вас добавляю и вам открываются все возможности вокального клуба а именно обратная связь от меня есть что это самая ценная возможность голоса голосовыми сообщениями прям мне в личку присылать то как вы выполняете упражнения и получать обратную связь допустим вы прислали упражнение на дыхание я вам э, говорю что окей все хорошо продолжаете делать либо э, даю конкретные рекомендации что нужно изменить показываю как это делать также с упражнениями на голос кусочки песни распевок вот все что у вас в курсе есть вы соответственно можете присылать там же уже в аккаунте у меня есть пост, в котором я написала все правила, как присылать, как нужно, как не нужно и так далее. Вы уже непосредственно в аккаунте там почитаете. Но проверять буду лично я и давать обратную связь тоже буду лично я. Неважно, на каком вокальном курсе вы занимаетесь, Всем будет доступна эта работа. И новичкам, и успешный вокалист, дыхание, вокалист, эмоциональное пение, что, что там у меня еще есть, высокие ноты легко. А вот. По этим курсам будет идти обратная связь. Далее, я буду проводить, когда у нас там ну, подсоберется побольше людей. Сейчас все как-то эту информацию узнают, соберется побольше людей. Я буду проводить прямые эфиры, вы сможете добавляться в эфир, когда вот так делится до две части экран, и, соответственно. Сможете спеть кусочек песни, упражнения, распевку, и такой получить от меня мини-урок. Мини-урок в прямом эфире это тоже очень ценно. В ленту будут добавляться полезные посты на тему вокала и голоса. Также я буду выкладывать теперь только в этом аккаунте, в закрытом фрагменте индивидуальных уроков с моими учениками, где я даю конкретные упражнения, рекомендации, схемы, цепочки. Вот очень будет вам это полезно вы сможете применить это на себя прям заниматься тоже вместе с моим учеником делать рекомендации тоже у вас будут такие мини-индивидуальные уроки со мной считаю что это очень ценно и супер бомбическая новость раз в месяц будем разыгрывать индивидуальные уроки со мной среди вот участников моего вокального клуба и, конечно же, все новости, какие-то акции, скидки и так далее, розыгрыши, в первую очередь вся информация будет идти именно в этот аккаунт. Так что, дорогие мои студенты на Юдеме, переходите в свой курс, по которому вы занимаетесь, смотрите вот первую часть, там введение, как правило называется, и там будет видео, как вступить в закрытый вокальный клуб. Смотрите видео, все по инструкции делаете и вуаля, начинаете прямо сегодня получать от меня обратную связь. Поэтому переходите, я вас очень жду, это такой у меня новый проект, очень волнительно, но тем не менее... Я в предвкушении встреч с вами, хочу вас узнать, с вами познакомиться. И, надеюсь, у нас сложится с вами тесное сотрудничество. Дальше, для тех, кто еще не является студентом моего курса я вам могу сказать так поторопитесь им стать если вы хотели если вы хотели, вот правда поторопитесь им стать потому что с сентября вырастут цены на курсы, да. вы видите, что курсы теперь с обратной связью и летом, да, пока еще вот такой период отпусков отдыха и так далее, я оставляю цены со скидками, но с сентября цены вырастут больше, чем в два раза вот от той цены, которая есть сейчас со скидкой, поэтому не упускайте возможность, берите сразу вот я говорю, берите все курсы если вы хотели потому что это будет для вас такой вокальный старт и занятия вот правда не на один год если вы будете очень вдумчиво заниматься вам хватит этого не на один год и обратную связь вы также будете постоянно постоянно от меня получать друзья вот такая у меня для вас информация. Если вам нужна помощь с выбором курса, пожалуйста, пишите в комментариях, в личные сообщения ВКонтакте, в Инстаграм, в Директ. Я открыта для общения с вами, с удовольствием помогу вам выбрать нужный курс. Заходите вот по ссылочкам в описании к видео в курсы, читайте отзывы, потому что ну, на Ютеме я не могу сама взять и добавить какой-то отзыв. Да? То есть это вот, ну, действительно человек, который либо прошел курс, либо он в процессе прохождения курса, он, соответственно, ну, оставляет какой-то свой отзыв. Да? То есть у меня есть но ну, какие-то студенты, которых я знаю лично э, по, ну, в онлайне, да там по ютубу подписчики или по инстаграму. То есть да, я могу их попросить написать отзывы и так далее, но по-моему никто из них отзыв еще мне не написал. То есть там такие ну, прям действительно честные-честные э, отзывы. И в ближайшее время постараюсь выйти к вам в прямой эфир, поэтому следите за информацией, скорее всего это будет вот так. Знаете, я вам в обед сообщила, что будет прямой эфир, а соответственно вечером выйду и мы с вами пообщаемся. Расскажу о том, что происходит у меня. Вы зададите мне свои вопросы. И надеюсь, это будет полезно и вам, и мне. Ну что ж, с вами была Анна Камлевская. Вот такая информация к этому часу. На вопросы отвечу в комментариях. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.